Отлично. Итак, наша сегодняшняя встреча, она очень интересная, и на эту встречу я пригласила своего очень хорошего друга, который занимается, изучает уже более 8 лет трейдинг, не просто изучает, он практикуется, он очень хорошо для себя эту тему развил уже до профессионального уровня, и он с удовольствием делится теми знаниями, которые уже получил, своими навыками, готов поделиться, скажем, абсолютно со всеми, кто задает вопросы. Вот Я очень попросила для большинства людей, которые не занимаются трейдингом, которые не знают, как это все устроено, но в любом случае для понимания того, что такое рынки, как, как работают деньги, нам с вами голос прерывается? Голос мне пишут сейчас, что голос прерывается. Так, вс... напишите, я у всех прерываюсь, потому что у меня интернет хороший, скорость у меня хорошая, и я сижу каждый, каждое занятие на одном и том же... Ага, вот Гаухар мне пишет, что голос прерывается. Будьте добры в чате моей книги, чтобы я продолжила. Угу. Все окей. Женя, включи, пожалуйста, твой микрофон. Чтобы я Добрый te... день, Кать. Добрый день, коллеги. Все слышно хорошо. У Харкадыровна, может быть, у вас с интернетом что-то? Может быть, так. Угу. Итак, ребят, сегодня у нас, скажем, небольшое погружение в. Скажем, в, в технологию, каким образом на трейдинге а, работают наши деньги, в, какие возможности заключает в себе вообще трейдинг, потому что а, мы с вами многие а, прошли уже моменты а, и а, с трейдингом. Что с криптовалютным, что с Форексом, что с фондовым рынком, у многих людей на самом деле находятся путаницей, да, у кого-то есть какой-то пройденный путь, уже сформировалось какое-то мнение, но как но пока вы сами не попробуете, пока мы сами не погрузимся в эту, скажем так, технологию, конечно нам нужно слушать людей, которые занимаются этим профессионально. Почему? Потому что мы говорим очень часто об Индотек, мы говорим о том, что Индотек работает над созданием алгоритмического трейдинга, исключительного, который мало кто может повторить. И для того, чтобы понимать, в чем его исключительность, почему мы должны этому доверять, конечно, лучше немножко больше знаний и пониманий все-таки у себя в базе иметь. Поэтому, ребят, прошу поприветствовать, ну, может, там в чате где-нибудь, <свят> Евгения Женя, это молодой человек, который проживает тоже в Новосибирске, это мой земляк, сибиряк. Жень, я передаю тебе микрофончик, и если можешь, я не знаю, сможешь или нет, включить камеру, чтобы ребята тебя видели. Вот, и мы тебя слушаем. Ребят, если у нас появятся какие-то вопросы, мы их наконец оставим. Вы можете прописывать эти вопросы в чате, я их потом уже не могу зачитать. Вот. А с самого начала, Жень, слово тебе. Спасибо, что, раз, что пришел к нам. Еще раз добрый день, коллеги. А можем мы регламент выстроить таким образом, что может быть есть какие-то изначально запросы у тебя либо у присутствующих? Для того, чтобы ну, как бы я включил это в свое выступление, да, то есть и своего рода, ну, несколько бы мы покоммуницировали, размялись в этой коммуникации. Ну, Уровень ты... у всех разный, да, то есть, и, соответственно, чтобы как-то обобщить выступление, я бы, ну, сделал первоначальный запрос. Ну, ты, ты можешь, давай я тебе вот запрос пока... Угу, ты, давай. Можешь немножко описать вообще... Во-первых, что такое алгоритмический трейдинг? Чем он отличается от а, ручного трейдинга? Потому что ну, как бы, трейдинг, оказывается, для многих, скажем так, бывает разный. Когда мы с людьми начинаем разговаривать и приглашать их тези, вот, мы говорим о том, что мы сотрудничаем с Индотек, который разрабатывает алгоритмы с искусственным интеллектом. Что это вообще такое? Это какая-то какая программа, это какой-то бот, это, это делают люди. Хотя бы вот в общем, простым языком, чтобы людям было понятно, что такое алгоритмический трейдинг, чем он отличается от ручного трейдинга, ну, в общем, вот хотя бы так, пока с этого начать. Угу. Я немножко, если в сторону буду смотреть, у меня просто два монитора, я вижу тебя в стороне и всех участников, поэтому посмотрю туда. Но ну, различие ключевое в чем? В том, что ручная торговля, да, то есть, ну, это понятно, ручная торговля, Алгоритм, алгоритмическая торговля или алгоритмический трейдинг – это некая программа, которая совершает действия в рынке по заданным критериям. Преимущество алготрейдинга перед Классическим трейдингом, но оно как бы неоспоримо с точки зрения того, что тот, кто сталкивался с торговлей вручную, он понимает, что это очень большая психоэмоциональная нагрузка. То есть мы каждый раз сталкиваемся с тем, чтобы нам нужно принимать решения: входа в рынок, выхода из рынок или каких-либо других финансовых действий, ну, допустим, с точки зрения классического инвестора. Алготрейдинг здесь получается полностью нивелирует эти моменты. И, соответственно, наша задача ну, – просто-напросто принять решение там, инвестиции непосредственно только в алгоритм. А, сложность алготрейдинга на сегодняшний день, то есть вот, ну, я попытаюсь сейчас раскрыть мысли более, скажем так, понятно и в то же время дать ну, некую глубину. А, Допустим, вот я 8 лет на рынке, и еще года 4-5 мы с коллегами занимались тем, что э, понимали, что крупные игроки на рынке давно используют алгоритмический трейдинг. А почему? Потому что ну, за этим будущее, за этим перспектива. Но проблема вся в том, что э, разработать алгоритм для такой системы, как рынок, очень сложно. Почему? Потому что рынок — это хаотичная система, ну, иными словами, случайная, и, соответственно, скажем так, алгоритм с заданным критерием действия, ему очень сложно ориентироваться в нем. Давайте попробую привести пример. Представьте себе крупное, крупный мегаполис и дорожное движение. А вот система регулирования дорожного движения ⁇ это и есть некий алгоритм, который пытается регулировать движение. Но наши с вами участники, автолюбители, да, то есть э, они все независимо по своей нужде. Каждый в свое время встает, там, садится за в свой автомобиль и едет в каком-то заданном направлении. То есть светофор, который настроен, к примеру, там, на регулирование, что вот этот светофор работает всего там три минуты зеленый, а там 2 красный, он не способен э, анализировать да, то есть, и принимать качественные решения с точки зрения. Управление этим движением. То есть хаотичная система, не случайная, требует какого-то более глобального подхода. И когда вот мы с коллегами покупали различных роботов, да, то есть на профресурсах достаточно много, но тем не менее на дистанции эти все алгоритмы, они, как правило, сливают потому что используются ну, обычные стандартные линейные подходы, которые не работают в такой системе, как рынок, ну или не работают обычные настройка светофора там, на 5 минут пропускной способности для того, чтобы регулировать э, хаотичный поток движения пассажиров. И э, для того, чтобы как бы решить эту задачу, э, нужно применить более, скажем так, объемный, гибкий подход. То есть, допустим, система регулирования или принятия в рынке решений должно быть основано на анализе очень большого количества данных. Потому что, ну, как и рынок, как и дорожное движение, у него есть разные состояния. И вкратце вот об этих состояниях как раз вот на сентябрьском выступлении в созвоне Анна Бейкер говорила что у рынка есть разные состояния. Ну условно говоря, если сравнивать это с дорожным движением, это как пробки или там, допустим, активное движение трафика, да, то есть и алгоритм, который, к примеру, задан, там, ну давайте придем простой пример, там, на пробитие какого-то уровня, там, минимума либо максимума, он не способен оценить, что происходит сейчас в рынке, да? то есть он просто принимает решение, что, ну, когда цена достигает какого-то уровня, что нужно включить там сделку либо включить там <смех> по времени красный или зеленый светофор. Вот. Соответственно, для того, чтобы это сделать, нужен большой биг дата-центр, или другими словами, то, что она говорит, искусственный интеллект. Вот. То есть за свой опыт, в том числе алгоритмического трейдинга, да, то есть его, ну, по крайней мере, исследования, да, я немало денег вложил в эту тему. Все роботы, как я сказала, они, как правило, сливают на дистанции, потому что состояние рынка меняется и, соответственно, меняется, ну, то есть не способен адаптироваться. И то, что делает сейчас АМО, да, то есть это как раз вот этот гибкий подход в э -э -э, который позволяет обрабатывать большое количество данных и, соответственно, совершать качественные сделки, тем самым делая профит. Катя, ты что-то говоришь? Или просто у тебя видео? Катя, тебя не слышно? Ты что-то говорила? А, нет, я говорю, простите, это я просто собаку ловила. А, все понятно. Скажи мне, а алгоритмический трейдинг он а, отличается, допустим, на на форексе и на криптовалютах? Однозначно, однозначно, потому что а... Форекс по своей сути это как бы вообще сердце финансового рынка, и это самый высоколиквидный рынок, который имеет ну, достаточно длительную историю своих данных, где на истории можно это все как бы, всю эту информацию подгрузить, к примеру, там, в дата-центр, да, то есть и провести какой-то качественный анализ, то есть тогда как крипторынок, он достаточно молод, и соответственно у нас о нем данных, ну, очень мало. Основной момент, который э, очень сильно различает их, это ликвидность, конечно же, да, то есть объем торгов ежедневно на валютном рынке это более 5 триллионов долларов, тогда как э, на крипторынке, да, то есть ну, мы знаем по той же самой там, капитализации, да, то есть это в пике предыдущего тренда, да, э, байерского, это было там, ну, в районе 3, 3 триллионов, но это капитализация, да, то есть это не объем торгов, объем торгов там очень низкий. И, соответственно, прогнозирование, допустим, как в ручном, так и в алго трейдинге прогнозирование валютного рынка, оно намного проще, как на короткой дистанции, так и на длительной. Соответственно, прогнозирование крипторынка, оно усложняется тем, что этот рынок дикий. Да, то есть очень низкая ликвидность ну, по сравнению с валютным, опять же, да, то есть это видно по состоянию самого графика, то есть как цена ходит, то есть это множество сквизов, это когда м -м, рынок просто резко в какую-то сторону дает проход и оставляет тень, возвращается обратно. Ну, тень свечи я имею в виду. Соответственно, крипторынок, он как бы хорошо прогнозируется только на длительный срок, но внутридневная торговля, допустим, с точки зрения прогноза, она менее эффективна. И я думаю, что, я не думаю, я в этом просто уверен, в том, что Endotech использует абсолютно разные алгоритмы, разные подходы. То есть, но ну, это просто требует сама природа ну, вот, рынков. Если мы посмотрим как бы на наши счета, да, то есть мы все видим фактически в режиме а, реального времени изменения, по крайней мере, результатов да, то есть на наших счетах, то валютный рынок а, на валютном рынке на форексе Endotech совершает внутридневные сделки в моменты а, пиковой активности рынка. Я просто специализируюсь на валютном рынке, да, то есть я постоянно в него смотрю ежедневно на графике и, соответственно, слежу параллельно за изменениями на аккаунте Endotech и вижу, в какие моменты меняются то есть, значение профита, доходности по мере совершения сделок. Тогда как на крипторынке, я так понимаю, сейчас торги ну, в целом не ведутся, да? то есть ну, до этого те моменты, результаты, которые я видел, они показывают, что там другой анализ и сделки больше на более длительное удержание. То есть они отталкиваются от среднесрочного и долгосрочного тренда на криптовалютном рынке и, соответственно, совершают сделки. Я думаю, что в перспективе, как об этом и говорит сама Анна, будет доработан криптовалютный рынок. То есть вот эти дикие проходы, которые, за которыми как бы все бегут, и видит в этом, с одной стороны, потенциально высокий доход, а с другой стороны, как бы, ну, сложность прогнозирования. Я думаю, она доработает алгоритмы, и они будут делать высокодоходные, ну, сделают нам высокодоходный инструмент. То есть а, об этом она и сама говорит, что крипто будет делать больше. Ну, это как бы логично. А Форекс, который на сегодняшний день нам с вами приносит достаточно серьезный доход, он будет а, более консервативным и умеренным а, инструментом, который мы с вами используем. Так, подожди, вот тут хочу уточнить, скажи угу. мне, то есть то, что сейчас... Uh, уж, уже наводит фурор то, что мы видим на Форексе сейчас, там доходность, которая просто феноменально выглядит, да, за пять месяцев больше 200%. Uh, именно это будет более консервативно по сравнению с тем, что может крипторынок быть? Или, или в перспективе Форекс станет немножко спокойнее? Вот что ты сейчас имел в виду? Я имел в виду, что валютный рынок, валютный рынок он останется на тех же доходностях, а крипто будет делать больше. Вот это, кстати, для меня было очень удивительно. Когда последний раз я слушала конференцию Анны из Израиля вот из офиса своего зендотека, И на последней конференции, не последний, апрель, 9 августа. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Она есть в записи на канале. Там есть выступление Анны, там есть выступление Дмитрия Гущина, который рассказывает про вип клиентов и. Там есть выступление Роя, который говорит об аудите Эрнстен Янг. И вот там на этом как раз звонке они говорили о том, что криптовалютные торги с нашими алгоритмами потенциально могут давать намного даже больше, чем то, что дает сегодня Форекс. И для меня это прям на самом деле удивительно. Потому что я думала, что Форекс рынок намного гигантский, намного больше, чем рынок криптовалют. Поэтому и возможности на нем больше. Поправь меня, да? Не так. Все не, все не так. То есть криптовалютный рынок все-таки дает больше иксов, правильно? Он дает больше доходность в силу того, что он э, дикий. То есть э, сами проходы цены, э, то есть по своей природе, они больше. То есть валютный рынок за счет высокой ликвидности, большого количества крупных игроков, институционалов, банков, да, то есть, ну, это, говорю, сердце э, финансовой системы, то есть он уходит, но, понятно, у него разные бывают состояния, он может там и в флете стоять, может там и повышать свою волатильность, но так или иначе, да, то есть он ходит более, если так можно выразиться, консервативно, нежели криптовалютный. Криптовалютный этим и привлекает всех, да, то есть свои, своими проходами. Поэтому доходность на нем, я думаю, что будет значительно выше. То, что сейчас многих как бы воодушевляет радует <смех> такая доходность на рынке форекс на самом деле на это нормально да то есть здесь нужно раскрыть знаете какой момент то есть я хотел его включить как раз в свое выступление да то есть отличие трейдера от инвестора ну как бы в чем от ключевое отличие да. Оно заключается ну, в очень простом моменте, то есть трейдер это тот же самый инвестор, только с более эффективным подходом к управлению своим капиталом. То есть он постоянно совершает действия, наращивая свой капитал. Соответственно, профессиональный трейдер делает профит, допустим, за несколько месяцев такой, который классический инвестор, независимо от его инструмента, будет делать на дистанции год-два. И здесь очень важный а, ключевой момент. А, мы все с вами являемся инвесторами Дези а, и -а, но мы с вами инвестируем не в какие-то активы, а, ну, например, акции там или какие-либо другие а, инструменты, мы инвестируем в алгоритмический трейдинг. И это ключевой аспект, который фактически нас, как инвесторов, выводит на уровень, на один уровень с действующими трейдерами профессиональными: То есть по доходности и по эффективности управления своим капиталом. То есть фактически мы за счет этого инструмента, опять же плюс то, что это алгоритмический тренинг, мы минимум затраты своего времени ну, а по факту это ничего не делание, да? Можно сказать так. Получаем ту доходность, которую, как бы, в классическом трейдинге трейдер делает там на протяжении там постоянной работы. Да? То есть у меня трейдинг занимает ну, большую часть, это моя работа, и я постоянно нахожусь в рынке, постоянно нахожусь в том, что работа, да? <с> Это часами прям у тебя каждый день, часами, для того, чтобы именно вот такой результат иметь на, на ручном трейдинге. То есть это вкладывание это, это прям много часов каждый день у тебя именно. У меня именно, да. Я специализируюсь как на среднесрочной торговле, так и на интраде. То есть я ну, могу и среднесрочно торговать, при этом тратить достаточно мало времени. Но для того, чтобы делать более а, высокий доход, мне нужно торговать интродей, ну или какие-то краткосрочные сделки там в течение нескольких дней, а, либо недели. А если вот. люди говорят, что я там поставлю какие-то программы, боты, я могу ходить, заниматься своими делами, я не могу там не должен сидеть у компьютера за всем этим следить, и я типа все равно трейдинг, трейдер, и все равно могу таких результатов достигать. Это так ну, и есть? Есть разные подходы, но опять же, то есть, если мы говорим про каких-то ботов и программы, это как раз и есть алгоритмический трейдинг. Да? То есть на сегодняшний день на профессиональных ресурсах очень много алгоритмов, которые продаются в открытом доступе. Но, как я уже сказал, основная масса инвесторов, да, то есть покупая эти инструменты, они не способны реализовать на дистанции качественное управление капиталом. То есть они сливают так или иначе алгоритмы. То есть я это я говорю не понаслышке, я это я говорю потому, что мы очень много инвестировали в эти продукты. И Пришли к выводу, что невозможно сделать без э, качественной команды э, программистов, трейдеров и хорошего дата-центра. Но да, ну, если мы говорили там, 5 лет назад об этом, ну, в принципе, речи не шло, да, то есть, это сейчас только появилась возможность хороших больших вычислительных мощностей, которые способны обрабатывать большой объем данных и, э, как говорится, обучать его этот искусственный интеллект, для того, чтобы он выдавал а, в гибком режиме качественные точки входа с высокой вероятностью успешного профита. То есть получается, а, самоценность ценность алгоритмов эндотек, она не, даже не в, не в том, что эти, это программы написаны, алгоритмы, а в том, что ими управляет и контролирует а, вот, а, высокого уровня искусственный интеллект, который может вот это все учесть. Правильно? То есть для того, чтобы эффективно это была торговля, для того, чтобы не было сливов, для того, чтобы это была постоянная удача, и если даже есть минусы, чтобы это быстро все отыгрывалось, то есть вся, как говорится, соль – это как раз вот в том искусственном интеллекте, в разработке которого мы все участвуем. Да, абсолютно верно. Есть основной момент – это искусственный интеллект. То есть это база данных, которая позволяет обрабатывать большой объем данных, да, то есть, и исходя из истории того же самого форума, да, допустим, у которого большая история, там более 30 лет, даже 40, позволяет анализировать рынок, то есть, в него, ну, фактически загружены различные паттерны, различные ситуации, и он уже выдает на основе очень большого количества критериев с высокой вероятностью, ну, допустим, там у него стоит критерий, там вероятность 80-90% успешной сделки. И, соответственно, я не знаю, как у них там это организовано, но ну, условно говоря, или он там в автоматическом режиме, либо кто-то курирует, скажем так, его сигналы, совершаются сделки на короткой дистанции, которые позволяют фактически, ну, то есть у алгоритма есть понимание, что сейчас, к примеру, там высокая активность на рынке и движение... Ну, направляется в этом направлении соответственно совершается сделка буквально на короткий промежуток времени там несколько пунктов с хорошим объемом объем это объем сделки в рынке и за счет этого мы видим соответственно вот прирост нашего капитала такой как там 1-2 процента в день ну в среднем, да я говорю вот для этого то есть не нужно там ловить какие-то гигантские проходы для этого достаточно просто вот в моменте поймать, но чтобы это сделать, чтобы алгоритм обучить этому, то есть это очень большая колоссальная работа, да, то есть для этого нужно ну, колоссальный ресурс. Для этого мы с вами инвестируем, потому что фактически то, что есть на рынке в свободном доступе, это все неработающие инструменты на длительной дистанции. То, что есть у профессиональных крупных фондов, инвестиционных фондов, это все закрытая информация, никто никогда ни с кем не будет делиться этим. То есть это частные наработки больших фондов, которые инвестируют в, это, ну, в собственные команды, в собственную разработку. Фактически мы с вами строим вот этот как раз инвестиционный фонд с помощью всех участников инвестируем в эту разработку для того, чтобы сделать передовую технологию алгоритмического трейдинга на искусственном интеллекте, которая будет генерировать доход абсолютно ну, фактически на любом рынке, да, то есть и она об этом ну, открыто говорит. То есть сейчас пока это крип крипторынок и форекс, дальше это может быть любой рынок там независимо от всей и акции и что-то либо еще, вот. То есть просто-напросто задача будет адаптировать алгоритмы под непосредственно характер того или иного рынка и, соответственно, генерировать на нем доход. То есть все крупные участники, да, то есть все крупные фонды, они в принципе так и действуют, они не стремятся поймать какие-то гигантские проходы, они стремятся поймать по чуть-чуть, но стабильно. Для примера могу привести, да, то есть опять же вот, вот эта вот эйфория вокруг доходности с рынка Форекс. У меня коллеги, они управляют фактически схожим капиталом, с эндотеком, это более 100 миллионов долларов. Торгуют они на американском фондовом рынке акциями. И ребята торгуют, естественно, в ручном режиме. Это какая-то большая команда, там, порядка 60-80 человек трейдеров. Делают они в год 100%. 100% чистого дохода, при этом 50% забирает фонд, 50% достается инвестору. То есть в нашем случае те условия, которые выдает Endotech, да, то есть даже на, при условии краудфандинга 30% режется на партнерку и краудфандинговый момент, и 30% режется с дохода, это в принципе очень нормально при условии того, что... Доходность у нас а, значительно выше. Ну и доходность выше. И в любом случае мы а, через доли, мы, то, что от, отрезается у нас на краудфандинг, мы в 2023 году через доли мы это все обратно компенсируем. Эти все деньги они, мы, мы их вернем. Понятно, что они не работают в трейдинге сейчас, да, но они все равно могут дать эксы за счет того, что компания выйдет на IPO и доли могут быть очень, очень по хорошей цене акции компании. Слушай, ну это очень круто, это очень вдохновляет, что ты говоришь. Это прям, не знаю, как, как кого, но меня, допустим, это очень вдохновляет. Но... Особенно для человека, который в трейдинге не понимает и даже не потому, что я не хочу понимать. Я знаю, что в принципе такая работа, такой, такой способ заработка, как трейдинг, он вообще далеко не для каждого, потому что абсолютно, нужно... ну как любая профессия. Да, ну тут тут каждый свое. Тут мало того, что нужно, конечно же, знание, обучения, эмоциональная составляющая, характер, скажем так, твоя нервная система, твоя эмоциональная система. Мне кажется, это очень сильно влияет на принятие решения, когда ты, когда ты трейдишь. А вот скажи мне, пожалуйста, еще вот, вот такой у меня вопрос. А вручную возможно проторговывать, вот, допустим, человек? Ну, Человек или там небольшая компания из двух-трех человек, которые берут деньги в управлении, они могут э, проторговывать, допустим, там 20, 30, 40 миллионов долларов? Ну, конечно, могут. Ну, про какой рынок? Ну, в принципе, на любом рынке, конечно, возможно. Возможно. Да. Ну, в этом нет никакой, никакой проблемы, за исключением человеческого фактора. Я почему, я почему спрашиваю? Потому что, когда мы были на конференции в Дубае, Анна говорила о том, что у нас есть ресурсы, у нас есть технологии, у Индотека именно, да, проторговать uh -huh. любые суммы. То есть, это, насколько я понимаю, что это, это далеко не каждый может с огромными суммами работать и на криптовалютном, и на Форексе. С чем это связано? Связано с риском все слить? или в принципе управление большими суммами это технически тяжело управление большими суммами это психоэмоциональная нагрузка да то есть у каждого снова ну, в голове какой-то свой предел ну, большой суммы но ну, условно говоря вот что для тебя большая сумма да, то есть ну какая-то своя для Подожди, меня какая-то сейчас вот 40 миллионов собраны которые торгуются на форекс для меня это большая сумма безусловно и во-первых, вручную, да, то есть, понятно, что это все более-менее автоматизируется с помощью каких-то подручных там а, средств для того, чтобы, ну, более эффективно торговать. А, Ондетека просто это все ну, в полуавтоматизированном, либо автоматизированном режиме, когда... То есть, ну, учитываются такие моменты, как э, ликвидность, там, я не знаю, как насчет э, э, валютного рынка, то есть валютный рынок очень ликвидный и, в принципе, можно любые объемы фактически навлевать в рынок, э, не боясь того, что у тебя сделки не исполнится, да, то есть там маленькая механика другая, то на крипторынке, да, то есть там классика и все зависит от стакана, ну, условно говоря, есть в стакане встречные сделки, либо их нету. И, соответственно, для того, чтобы их проторговать, то есть загрузить свой капитал, и, особенно крупный, и получить с него доход, да, чтобы цена еще дала в твою сторону, то есть это другой, другая механика совершения сделок в рынке, то есть и как вручную, и так же, как для алготрейдинга. То есть в зависимости от инструментов понятно, что они используют самые высоколиквидные инструменты, такие как биткоин, там эфиры, может быть еще какие-то первые десятки, да, то есть, но ну, никак не какие-то там мусорные альткоины, ну или как даже входящие в первые сотни, потому что они просто могут быть неликвидны с точки зрения входа в рынок таким объемом капитала. То есть его нужно еще суметь закупить актив, чтобы там продать или Продать актив, чтобы купить дороже, то есть с таким объемом. А скажи, пожалуйста, а возможно, или даже не так вопрос, а, как, как, как может в нашем в алгоритмическом нашем трейдинге, а, что может быть защитой от слива? Потому что ты знаешь, когда мы... Простите, у меня тут... У них суббота у них. Понятно. Когда мы разговариваем с людьми, Форекс славен как раз тем, что большинство людей, вообще по статистике, 90% людей, которые сталкиваются с Форексом, они свои депозиты сливают. Но это я говорю про людей, которые сами учатся, там заходят рейдить и так далее. То есть он такой непростой, я так понимаю, рынок. Вот, а каким-то образом может быть вшито защита от полного слива денег да, в данной ситуации именно у нас. И, конечно, она не просто может быть, она в любом случае money management применяется с Это как бы ну, очевидно, да, то есть эти ребята не первый день на рынке, они профессионалы, и у них фиксированный объем входа в рынок, и соответственно, фиксированный убыток по рынку. И в принципе, я думаю, что слив Индотеком депозита на Форексе, наверное, невозможно. То есть он. Ну, вероятность этого очень низкая. У нас фиксированный вход в рынок, соответственно, но ну, ты не можешь априори слить больше, чем у тебя стоит стоп лосс ну, Это ордер, который фиксирует твой убыток в рынке. Вот. Я думаю, что максимум, что может быть, самое негативное для форекс счетов это неудачные сделки какие-то минусовые да то есть и ну максимум без без либо с небольшим минусом профитный месяц ну к примеру какое-то состояние рынка да то есть которое ну как давайте приведем пример как будто вот ну, на море было все хорошо а тут начался шторм и соответственно Алгоритм делает сигналы, совершает сделки, но при этом как бы сигналы, допустим, не отрабатываются и совершают минуса. То есть такие состояния на рынке на любом, они возможны, но они, как правило, как состояние рынка сменяются, опять же, нормальной погодой, хорошим пласковым морем, да, то есть и, соответственно, благоприятными условиями для того, чтобы торговать на рынке. Угу. Поэтому слип депозита, я думаю, что он ну, невозможен на форекс, вот, и я думаю, что аналогичные, а, аналогичные инструменты money management применяются и на а, крипторынке, потому что, ну, сама Анна говорит, да, то есть первое правило трейдинга — это сохранить капитал, а второе уже его приумножить, ну, как бы это, наверное, Грааль, ну, ключевое правило, да, то есть которое используется при торговле. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, расскажи, знаешь, какой, какой вопрос, давай затронем, как, как профессиональный инвестор, как трейдер, у тебя есть какие-то советы, наработки, навыки, как правильно работать с торгующей суммой по фиксации прибыли, по... потому что у нас сейчас, ты видишь, как у нас работает сложный процент, Uh -huh. Но многие люди заходят и, конечно же, хочется попробовать вывести у нас свободный вывод в субботу-воскресенье чистой прибыли, но мы видим, когда значит, мы анализируем нашу доходность, мы видим, как работает доходность при сложном проценте, мы видим, что чем больше разогнанный сложный процент, тем доходность месяца уже доходит там, и до 48%, и там до 35%, в том числе, в разнице, если посмотреть, то, допустим, по доходности молодого депозита, который только зашел, либо постоянно снимают, то доходность очень сильно разнится. Вот как бы ты посоветовал правильно, грамотно и, опять же, ну, с правильным подходом работать с, вот, с депозитом, с торгующей суммой? Меня Илья постоянно ругает, потому что ну, у нас нет депозита, потому что у нас краудфандинг, у нас не инвестиции, а как бы торгующая сумма. Вот. Но мне проще сказать депозит. Нет, ну все правильно ты говоришь, да, то есть Илья, конечно же, прав. В основе своего подхода я всегда использую классический консервативный подход. Это правило простое, да, то есть сначала сохрани то, что вложил, потом, соответственно, уже премножай дальше. Ну, это классика. И, как бы, ключевой момент, ну, то есть, сколько бы я не инвестировал, да, то есть, я не раз обжигался, что в трейдинге, что в инвестициях, это, когда ты видишь прибыль, особенно большую прибыль, то есть, ты находишься в эйфории, ты начинаешь складывать виртуальные цифры, виртуальные прибыли, и это может, как бы, длиться бесконечно до того момента, пока ты не получишь там убыток, либо не потеряешь вообще все. Вот, то есть фиксация прибыли — это очень важный момент, и здесь, как есть такое выражение, жадность порождает бедность, да, то есть нужно как минимум зафиксировать то, что вы вложили в, в проект или там в какой-то инструмент. Соответственно, если посмотреть в совокупности на проект Deasy Endotech, да, то есть мы понимаем, к примеру, что мы вложили там тысячу долларов, из них 30% мы потратили на краудфандинг и партнерку, да, то есть которую отрезали сразу, то есть у нас осталось 700% нам нужно вернуть свои 100 процентов 100 процентов я подразумеваю всю сумму это 1000 долларов то есть если посмотреть на историю доходности форекса да то есть мы понимаем что за месяц мы делаем где-то в среднем ну, порядка 30 процентов соответственно за первый месяц мы вернем скажем так тело наше полностью к 1000 долларов Оно будет на депозите и за последующие три мы сделаем допустим там при сложном проценте ну, Пусть это будет, если без сложного читать, по-простому 90%, но я думаю, что это как раз будет там, порядка там, 120%, там, может быть, больше. И за минус вот этих 30 мы получим как раз ту самую тысячу долларов. То есть несложно посчитать, да, то, что в принципе данный инструмент инвестирования, он рассчитан на средний срок и более. Соответственно, я бы рекомендовал держать депозит, не трогая в принципе месяца 3-6 для того, чтобы мы как раз наработать вот этот стопроцентный капитал к своей тысячи сделать из них 2, тысячу забрал, а дальше ты уже имеешь право держать на долгосрочную дистанцию и, соответственно, ты уже, как говорится, ничего не теряешь. Опять же, момент какой, то есть, да, то есть, что считается, как бы, доходом твоей прибылью? Прибылью, что в трейдинге, что в любых инвестициях считается этот Та сумма которую ты вывел себе физические деньги и на которую ты можешь пойти и купить все что, ты, ну, что, все, что тебе необходимо там булку хлеба бан, банку сметаны и так далее все что у тебя на счету на торговом счету там или в каком-то инструменте это все виртуальное или иными словами иллюзорная прибыль да то есть которую ты считаешь в своей голове не более того поэтому я считаю что правильнее сто процентов вывести сначала, а потом уже приумножать. Потому что понятно, что, ну, то есть, как я сегодня сказал, на том же самом Форексе вероятность того, что Endotech может слить депозиты, она очень низкая, фактически невозможная. Но мы не знаем, что будет завтра. да, Условно говоря, там, ну, давайте возьмем форс-мажорные обстоятельства. И у нас все депозиты в долларе завтра ну, наступит крах в финансовой системы. А я ФРС и все, и доллара нет, и денег наших нет. Ну, это так, конечно же, очень как и бы... Абсолютно правильно то, что ты... Крайний, Крайний момент, вопрос. но, ну, как говорится, 50-50 на 50, да? Что это событие может случиться, примеру. Хоть сметаны поесть, даже Жень? Хоть успеть. И купить хлеба и сметаны. Крах, крах финансовой системы бог с ней у нас есть сметана абсолютно абсолютно согласна с тобой абсолютно потому что эмоциональная составляющая она очень часто приводила нас в, в разных ситуациях когда мы да разгоняли разгоняли все все хочется быстрее э, достичь, э, скажем так, большого депозита, потому что мы, мы, мы видим эти проценты, мы каждый день, э, люди начинают считать, смотреть, как работает, допустим, там, 100 долларов, как работает тысячи, потом, когда ты представляешь, как работает 10 тысяч долларов, понятно, что ты в голове уже настроил там себе планов, и, конечно, хочется, вот это один из самых, самых таких э, ключевых моментов, это время, время в, в, в, в, в правильных инвестициях, Сколько я читала высказывания профессиональных инвесторов, богатейших людей, которые сейчас пишут книги, обучают, то есть длительность по времени, да, планирование инвестиций длительное время, чем дольше, тем лучше. Для, ну, для всех их опытов. Что касается большинства людей, с которыми мы сталкиваемся, да, мы сталкивались с какими-то проектами, которые, ну, скажем так, сомнительные по репутации и по, долго, по надежности, по долгосрочности. Поэтому у многих выработалась такая тенденция быстрее заработать, быстрее отжать, быстрее вывести и быстрее убежать, успеть, успеть. Подход не... Планирование грамотного, долгосрочного, да, а именно успеть. То есть в результате подход получался не инвестиционный, не стратегический, а подход получается на уровне лотерейного билета. Это, знаете, это сегодня утром, значит, какая-то передача шла чистофоном по телевизору, и там разыгрывались до сих пор, вы знаете, в передачах вот эти вот барабаны, там лотереи, вот ну что-то такое, да, и все. Я, я наш почему отреагировала, я даже не видела этого, я отреагировала, что 12 человек выиграло 12 миллионов, суммарно, по миллиону 12 человек у которых выигрыш составил по миллион. вот, и а, я, я, я так представила, думала, сейчас вот какое количество, сколько сотен тысяч людей увидели эту передачу и подумали, вау, как круто, сколько людей здесь зарабатывают, а, наверное, 120 миллионов людей купили эти билетики и а, на, на, в надежде на то, что повезет, и надежде, что вы, выигрыш все-таки вот будет у него. Такой же момент часто присутствует у людей которые заходят в вот, такие вот, в компании различные, да, подход именно такой, как, как удача, повезет, заработаем, поэтому хочется заработать больше, быстрее больше заработать, да, там из тысячи желательно сделать, допустим, там, 100 тысяч долларов, вот, и, и как можно быстрее, и быстрее, и быстрее убежать. Вот, но а, хорошо, что... К нам заходят в, в Дейзи в Индотек люди, которые знают, как работают рынки, как работают деньги. Вот. И, слушая вас, мы можем успокоиться в плане Индотека. Ну, слушая, конечно, Ианну и, и изучая вообще, что такое Индотек и какое место они занимают вообще на, на рынке и какое признание публично они сегодня имеют. Можно понимать, что это не те люди, которые собрались здесь для того, чтобы собрать деньги и куда-то исчезнуть в туман, как я обычно это говорю. То есть это люди, которые работают на историю, это люди, которые работают не просто за деньги, а для достижения чего-то большего, намного большего. Вот. Ну, а мы, участвуя с ними, получаем, помимо результатов финансов, мы получаем, самое главное, опыт, вот этот вот правильный, грамотный опыт, инвестиционный. Вот. А, слушай, а, а ты бы посоветовал людям, которые, допустим, э, интересуются все-таки какой-то, вот, знаешь, там одной хотя бы ногой, э, интересуются трейдингом, ты бы посоветовал дополнительно все-таки начать изучать и все-таки потихоньку сидеть трейдить. Это даст людям какое-то еще дополнительное вот, в плане и, и инвестора какое-то, или уже успокойтесь. Ну, все зависит от желания, как конкретно каждого человека, потому что кому интересно, то, безусловно, конечно, нужно развиваться в этом направлении, да, изучать различную информацию, искать новые возможности. Если не интересно, ну, как говорится, вопросов нету. Но ну, для это, того, чтобы... Насколько это эффективно? Вот ты обучаешь людей, ты сталкиваешься с большим количеством людей. Какой процент людей все-таки в трейдинге вообще успешны? Процент очень маленький. Это порядка, там, наверное, процентов максимум максимум 5 из тех кто начинает, тех, кто начинает да то есть э, остается процентов процентов 40-30 э, из них э, дальше отсеивается то есть рынок достаточно сложный с точки зрения психоэмоционального э, восприятия с точки зрения э, в принципе Анализ этой системы, то есть не каждому подойдет. Вот я, допустим, по складу аналитик, да, то есть мне интересно, я получаю от этого удовольствие, потому что как рынок хаотичная система, ты постоянно а, пытаешься решить задачу, вот эту, да, то есть куда пойдет рынок, то есть этот анализ, а, не, не как азарт, а с точки зрения, да, то есть прогнозирования. А, не для каждого это подходит, да, то есть здесь склад ума должен быть определенный. И человек это может ну, только понять, попробовал. В Плюс это целая профессия, которая на сегодняшний день, к сожалению, это ну, ее не, невозможно получить, допустим, как пойти в институт там, или в колледж учиться. То есть, все курсы, наверное, процентов 90%, которые существуют в открытом доступе, да, то есть обучают люди. То есть, это не то чтобы не рабочие системы, а я считаю, что как бы подход несколько неправильный, да, то есть это линейные инструменты к нелинейной системе, не знаю, понятно, непонятно, нет, нет. вот я сегодня пытался объяснить, да, что невозможно померить линейкой скорость ветра, ну, примерно так, вот, то есть это инструменты, которые не работают на дистанции в ручном трейдинге в том числе и не позволяет зарабатывать. То есть люди не понимают суть рынка, да, то есть и соответственно уходят из него в том числе и потому, что не могут просто-напросто добиться каких-то результатов, а деятельность, которая не подкрепляется положительным результатом, становится как бы неинтересной на дистанции в любом случае. Вот. Плюс освоить эту профессию, ну минимум я всем ребятам на обучение сразу говорю, что это, если ты Уникальный вундеркинд <laughs> – это 6 месяцев <laughs> и более. То есть в среднем это год. То есть это не потому, что там объем информации какой-то огромный, или это очень сложное какое-то знание. Это не сложнее, чем любая в принципе, профессия, просто на это требуется время. Для того, чтобы научиться видеть, понимать рынок, привыкнуть к нему, разобраться в движениях цены, в характере инструментов. Вот. На это все требуется время и это вот просто уже на практике выработанный момент, когда люди работают, работают, работают и на дистанции год и более, у них начинает, ну то есть это все прогружается, открывается и он такой «О!» И такими как бы, шажками начинает идти уже в самостоятельную а, торговлю, обретая точку опоры в рынке. Ну то есть это вот год плюс в среднем. И даже после года плюс, многие понимают, что все-таки это не мое и уходят из этого направления. Да? Однозначно, то есть, и такие моменты тоже возможны, да. То есть, ребята, некоторые, вот кто у меня сдается, я говорю: пойди отдохни. Отдохни, позанимайся чем-то там. Ну просто ты говорю, маленько уже наелся информации, надо тебе отдохнуть, и, соответственно, со свежим головой придешь посмотришь ну то есть они едут отдыхают как правило со свежими мыслями и стараются опять вернуться и начинают заново то есть не потому что это как-то как сказать Не какая-то недоступная профессия, но сама по себе просто тяжелая. Здесь очень много факторов, и даже большую часть играет не, не само непонимание рынка, а психоэмоциональный момент, то есть страх потери денег элементарный. Да? То есть человек, когда начинает торговать на реальных деньгах, а особенно крупный капитал какой-то, да, то есть, ну, представьте ситуацию, что вот у вас там капитал 100 тысяч долларов, вы совершаете сделку, и у вас, ну, элементарно там риск 1-2%, вы 2000 долларов потеряли за одну сделку. И ты сидишь, думаешь, как бы я на эту сумму мог пойти... На 120 тысяч, да, по текущему курсу я мог пойти себе, купить то, пятое, десятое. А я взял, блин, и потерял их. Одну секунду, раз и слилась. Раз, и да, и то есть ты ошибся просто с принятием решения. По сути, как бы трейдинг тот же самый бизнес, то же самое любое дело, да. То есть только принятие решений рынок сразу тебе дает подтверждение прав ты в принятии своего решения, либо не прав. Вот и все. То есть в этом отношении, да, то есть я сегодня уже говорил, алгоритмический трейдинг, он фактически мечта любого трейдера и инвестора. То есть он э, снимает вот эту психоэмоциональную нагрузку, снимает э, э, нагрузку на принятие решений, да, то есть страха потери денег. То есть фактически мы принимаем только э, решение вступить там, в проект, в данном случае в вот Дэйзи и, соответственно, а второе решение – это когда фиксировать прибыль, соответственно, выводить свои средства, ну, при условии удачных а, сечения обстоятельств и а, наличия профита. Ну, в данном случае это, у нас с этим проблем нет. Вот, поэтому алгоритмический трейдинг, конечно же, он очень удобен, да, то есть и для широкого, широкой массы инвесторов а, это, ну, просто подарок. И то, что делает Endotech, я считаю, что, как бы, ну, это... Прорывная технология, да, как я сказал, ш, способна генерировать профит без твоего личного участия. .Fit. То есть для многих это, ну, лучше ничего не... Я не знаю, что лучше можно придумать. Знаешь, я с тобой абсолютно согласна. Только торговля ядерными боеголовками. Это да. Настолько здорово, что... Что, что Илья с Эдуардом, с Джереми смогли создать такую бизнес-модель, в которой теперь это стало всем доступно, ты говорил во время начале своего выступления о том, что эти разработки, они существуют, но они не, не в открытом доступе, они не для каждого, они все засекречены, вот, поэтому я понимаю, что Многие хотели бы, вот у нас есть иногда разговоры, обсуждения, вот вчера были, хочется полной прозрачности, хочется, чтобы Индотек все открыл, показал, все счета, все свои, значит, сделки и так далее. Уже, уже, уже хорошо, что Индотек со своей репутацией, со своей историей, со своими технологиями, ресурсами для нас, для всех доступен. Уже хорошо то, что они, ту, ту часть, которую мы уже про них знаем, и то, что они уже показывают, и есть реальные результаты. Вот, мне кажется, уже для большинства людей этого достаточно. Ну, вот, кстати, задавали вопрос Илье, сейчас идет мероприятие в Японии сегодня, очень крупное мероприятие, там больше 500 человек. И задавали вопрос от тех ребят, которые разбираются в трейдинге, и хотели бы увидеть вот прям, а какие сделки были, что куплено, что продано, на каких сделках сделан вот такой, значит, процент. На что Илья написал в лидерском чате, он написал о том, что э, это на сегодняшний день, пока мы не выйдем на IPO, пока мы не, не, не станем публичной компанией, это вообще открываться не будет, показываться счета однозначно не будут. Вот, но в феврале будет достаточно информации, чтобы понимать, что э, доверять эндотеку, доверять трейдингу можно и нужно. Вот, Поэтому э, всем, всем, всем рекомендую быть в феврале на годовщине компании, на мероприятии, потому что все представители, которые, благодаря которым все это происходит, все разработчики, все будут. И конференции э, Дэзи они отличаются тем, что это не просто праздник, на котором все с ума сходят, прыгают, скачут, запускают паровозики. Это прежде всего очень много конструктивной информации, да, очень много различных графиков, отчетностей. Э, Анна всегда приезжает обязательно с очень сильным каким-нибудь таким вот, даже не тренингом, а она же она же преподавала, она и сейчас, наверное, преподает, причем, насколько я правильно поняла, она преподавала вообще лекции на французском языке даже, то есть у нее есть не просто, как ученого, да, способности разрабатывать вот эти все технологии, она еще и способна и любит, и желает еще и большое количество людей научить, поэтому все ее выступления, они передают очень много познавательной информации. Мне, допустим, вот в Дубае была, я этот тренинг там слушала, я его в записи несколько раз слушала, и те, кто не слушал, я обязательно рекомендую его использовать, Это тренинг про прорывные финансовые технологии. То есть это ее термин, который вообще не разработали, B -B -B Вот, И она очень, очень правильные, грамотные вещи рассказывает, которые могут... Встать к нам в основу нашего мышления, именно инвесторского мышления, которое поможет нам разрабатывать стратегии финансовые, свои личные на протяжении нескольких лет, 5, 10, 15 лет. Вот. И это на самом деле то, чему в России люди не обучены вообще. То есть у нас никто никогда не говорил про инвестиции, никто никогда не говорил о каких-то деньгах, которые должны работать, на стиль жизни, чтобы мы жили на проценты, о каком-то работающем капитале, который передается из поколения в поколение. Да? У нас мы привыкли жить на короткие дистанции, как, как, как мелкочастотный трейдинг на Форексе, так и наши люди в России. Поэтому это формируется мышление. Это сейчас ни в каком институте, как ты правильно говоришь, не, мы не, не выучим. Это только из практики. И вот такие люди, как Анна, они наше мышление, они нас обучают, двигают в этом плане. Поэтому, поэтому вот, так, ребят, я позадавала вопросы, которые меня интересовали. Сейчас мы заглянем в чат. Вот тут ребята просто пишут о том, что, да, про самостоятельный трейдинг, Лариса пишет, что это далеко не для всех. И, ребят, если у вас нет вопросов, то мы будем Женю отпускать. Будем благодарить за то, что он к нам вышел на встречу не совсем здоровый но вышел вот но в любом случае мы наверное по времени уже целый час позанимались можно наверное на этом заканчивать я не вижу чтобы кто-то что-то писал наверное всем все понятно же в общем ребят вот тебе пишут спасибо огромное за четкую информацию во благо спасибо за внимание так, ребят, всем большое спасибо, хороших выходных, Жень, тебе большое-большое спасибо, выздоравливай, вот, ждем анонсов на следующую неделю марафона, вот, в тонусе работаем, двигаемся дальше, вот, а запись в ближайшее время я выложу в чатах.